Так, тему сверху желать Максим Вехов. Сегодня буду снимать документальный фильм, как я снимаю, как я монтирую, как я обрабатываю, как я улучшаю качество аудиозвука доступными программами. Вы сможете увидеть как я вот, например, ну свадьбы, ну, свадьбы у меня тут нет сейчас в наличии, свадьбы снимаю, вот тоже так вот снимаю свадьбы на камеру, так, для, так сказать, лучшего, mm. чтобы скучно не было, включу свою музыку. Бом. Вот, можете увидеть. Диск вышел на московском лейбле. Реклама, реклама, реклама. Еще раз реклама, да. Вот диск вот я. Ну, а сейчас мы его поставим и включим. Так, это сюда. Это этот ну вот, значит, вот я записал видео. Вот, записал видео. Сегодня пробежку свою. Качество. Ну, на телефон снимал. Ну это на телефон снимал, понятно. <свист> так я снимаю на эту Через ступень <свист> Вот качество звука какое. Слышите? Сейчас я его... Буду улучшать. Для этого я беру, например, вот такую другу. Wave формат Wave. Вот настраиваю. 44... 1311 километри в секунду multimод Beast yeah. Ну, это извлек аудиодорожку с видео. Вот, ну, качество, конечно, все равно тихое. Для этого я беру программу другую. И в нее закидываю вот такое дело. Вот раз Вот. Там точно. Сейчас решил выспаться. Вот я улучшил Вот, сейчас мы. Эффекты сделаем. Сейчас.. Значит, что надо? Удаление шума. Шум удалим. Создать модель шума. А, ну это можно не здесь сделать. Ладно, это мы сделаем удаление щелчкового треска. Вот это надо сделать. Тут щелчки треск присутствуют. Сейчас мы это сделаем. Опа. Я привет. я хотел бы привет. не небегай. там точно. Я решил не меня Он не посидел ни один Так можно поднять. отлично разве это экспортируем экспорт В принципе, можно его заменить, нафиг тут нужен. Так, исполнитель, Макс. Ну, тут можно что угодно назвать. Макс, Макс, Макс, все Макс. 2017 год. Вот, все готово. Ну, там его называют CyberMax Digital, все такое. Digital Max Cinema. Вот, готово, сохранилось. А, оно ну, его это. я понял, так. Ну, сейчас как-то обзовем его, например, там. А, что-то не получилось, оно ну, падла, бля. Ладно, сейчас... Так, на камеру никогда не снимал. Вот качество звука какое. Тихо, да? Вот его. И это кафе. А, Перегреховая дорожка. Это я себя. Я ничего. Я еще не хожу. Спой в зал. Так, вот. Опа. Сейчас удаление шелчкового треска и треска сделаем. я привет. привет. Все, годится. Теперь мы экспортируем это дело. Так, нее. Его назовем нее, чтобы не было никаких проблем до Не ну, Так его там назад. Ну, вот, годится, да? делали. Вот, new. Так, и теперь, теперь, теперь. Переоткрываем другую программу. Это целый процесс. Вот многие, вот у меня свадьба стоит, чтобы снять свадьбу, 2000. Вот посчитайте сами. 200 гривен на такси, да? Ну, туда. 100 гривен на такси, назад 100 гривен на такси, а если далеко ехать, так и все 300 гривен на такси. Это ж я за свой счет буду ехать, что буду свои деньги полить. Это ж вы мне должны как бы ну, заплатить за дорогу или как-то, или заехать за мной что Это ж ничего себе, это, это сейчас, сейчас куча денег, вот, потом это камера денег стоит, на которую вот снимаю аккумуляторы к ней, зарядное зарядное устройство, это все деньги. А вот, работа потом, вот, снимать монтаж, это тоже надо уметь. Вот, хочу вам привести такой пример классный. Анекдот такой про Пикаса. Слышали такой художник? Пикаса. Вот. Вот. И гулял Пикаса э, по городу и встретила девушка. Увидела, говорит, ой, Пикаса, Пикаса, я ваша поклонница. Нарисуйте мне картину. Дала ему ручку, бумагу. Он нарисовал за 30 секунд, там, ну за 50, не знаю, сколько. За 30 секунд, по-моему. Нарисовал. И, говорит, она такая. О, какая красота! Как красиво. Забирает и уходит. Он говорит, девушка, подождите. Это будет стоить миллион долларов. Вот. Это вот вы. Это я, получается, говорю. Ну, свадьба будет стоить от тысяч. вы такая а, -а, -а, -а, -а! а что так дорого, миллион долларов за это самое за за weirdly, за, за 30 секунд нарисовали он говорит нет девушка подождите чтобы это нарисовать за 30 лет ой за 30 секунд мне ушло 30 лет Упорная работы чтобы я достиг такого уровня чтобы это получается человек чтобы за 30 секунд смог нарисовать это самое искусство, вот так точно и здесь, поняли, то же самое и здесь, все точно так же, ничего нового. Вот, видите какой-то процесс сложный, сейчас здесь шум-шум поубираем нафиг. Это очень важный процесс, это кальция, раз-два я типа и сделал, да. сейчас, такого не бывает, вот, что мы убрали, еще трески, удаление щелчков, треска уберем, нафиг он нужен тут, это все излишнее, так что это целое дело, Ресурсы, электричество, мое личное время, то получается я у вас на свадьбе, например, там целый день снимаю, ловлю самые моменты, это, это же надо уметь, я умею ловить моменты, можете на мой канале, в принципе на моем канале, размешено видео, увидите. Вы, вы я не о, отличное качество, все, можно сохранить. Назовем его Super New. Супер Все. Годится. Это уже конечный аудиопродукт. Это уже качественно. почищено, Все шумы уничтожены. Все, можно спокойно. Все. Ну, это для меня так легко, а вам это, блин... А -а -а. Это, я помню, когда-то давно, лет пять, наверное, делал памятники ну, на кладбище. И мне там э -э -э, человек увидел, думает, да, говорит, а сколько памятник стоит? А да, вот, только он стоил тогда. Тогда доллар был 1,5, там что-то 1,8. А памятник стоил, получается, где-то 10-12 долларов. Он думает, да, говорит, я говорит, сам типа сделаю. Потом из, из этого, как его, из, из щебня или что-то там. Я говорю, а, ну, пожалуйста. том через месяц приходит, заказывает. Я говорю, а что, что такое? Да, говорит, столько времени убил, говорит, на это. На это дело ничего не получилось. И там, короче, он думал, исчебне, а что мы исчебнее делаем? А мы, а мы же делали там из мраморной крошки. Это дробление, шлифование. Это целое дело. То есть он видел, что я типа быстро все так делаю. Но это ж опыт у меня пришел. Я вообще чувак способный. У меня мышление не такое, как у, у многих. Я быстро делаю всякие моменты. В жизни, вот. а, так что, вот и пришел заказал памятник, а куда ему деваться? придумал тут типа так, да, типа чувак говорит так, да, что я, я, я говорю сам сделаю, ну делайте, а, насмешил тот, так что это дело не так уж и легкое. Как кажется на первый взгляд, на самом деле это очень все сложно. Ну для для меня это легко. Так. А, аудио девять. Я не помню, а вот аудио Даже забыл как-то и пользоваться. Вот так. А это мы сейчас. Надо же его перевернуть, я уже забыл как его переворачивать. А, ну это в принципе, можно так оставить. Так. Видите, тут видео боком я снимал уже как-то так. Ну, короче, так получилось. А тут. Будет на исходном Мокрый, значит, исходный файл будет уже Хорошо, лучше, с нормальным этим самым звуком звуками видео нормальное будет все поехали конвертирование пошло ну, это процесс долгий, вот ты о чем я говорю, это долго, долго все это, это ресурсы кушают компьютер, мое личное время, на ну, что же денег стоит, реально? Если уж получается я свое время э, инвестирую, так сказать, на, на ваши, на вас, к примеру. Вот. Так что, ну. Снимать пока я не буду. Ну оно оно будет долго очень потом встретимся с вами. Монтаж сделаю. Итак, практически уже сделал я конвертацию. Вот, можно посмотреть, сколько минут заняло. Полчаса заняло, заняло минут. Вот это можно удалить, Все. вот я его, вот он, смотрите, файл весил 40 метров и 8, 44 метра аудиодорожка, а конечный продукт весит 116 метров, я его сделал в mp4, вот, проверенный способ сказать линии нет, успех, гарантированно. Вот как называется данный видеоролик. Вот он уже готовый. И я его сейчас скину себе в базу <coughs> готовок к публикации. Вот она. Все, Так, сейчас мы его посмотрим. комп древний тоже. А, не Федор. Привет. Тебе вот Сегодня я не мягаю, а вот потому что там дождь. я решил выспаться. У не Так можно подъездить. Мокром под Ну, хоть я с таким, правда, не сталкивался. Позвони, мать. Вот, а? mm -hmm. Конечно, лучше поделать часов пять, когда все сидит. Тебе это как? А это Это не главное. Ты забеговая для лесика. Ничего, не хочу. Еще не записано. Вот. Начало подъезда. И вот так вот. 9 этажка. Ну, качество плохое, потому что я снимал на телефон. Но там 0,3, 0,3 этих самых, как его. конечно тут как ни крути улучшить никак не получится это же это селфи получается а, телефон покрученный ну вот сейчас я попробую этот файл все-таки его ж надо как-то э, сделать То можно сказать не, ну, не, не совсем конечный продукт но ну, сейчас я его буду Попытаюсь его перевернуть как мне надо. Перевернуть его, Я не помню, какой программе это делать. Вот в AVI, например, да, AVI это отличный файл так. AVI, AVI, AVI. свет выключил, пускай горит свет. А, свет пускай горит. Сейчас мы это сделаем. <coughs> так, сейчас мы будем пробовать. Тут что тут у нас? Битрейт сделаем 320 килобит, чтобы звук был нормальный. нет, а как по... Слева вправо. А ну-ка. А это я сделал, сам мы тут посмотрим, как оно будет. привет. Я как не бегаю потому что Там дождь. Я порешил выспаться. На не один можно не видите. дома. Конечно, лучше ходить. я не понял, что он три минуты все. Вот как это доработает. Видите, как целое дело А что три минуты все, Должно быть супер в оригинале. 4 минуты. Ну, в этой программе, значит, значит, что-то ошибочка какая-то произошла. Видите? Значит, сейчас откроем другую программу. У них много. Вот. Так что это целая работа целая адская работа О, ну надо еще узнать что открывать чем открывать что, что ну, непонятно почему 4 должно быть 4 минуты с чем-то а ну 3 минуты почему-то непорядочек а, ну да пробная версия Урезала получается. Ну, надо покупать. А ну в принципе у меня тут нормально сейчас будет все. Вот, берем видео. Вот видео. Бац. Вот, смотрите, оно весит 4 минуты, да? 4,26, поняли? 4,26 и тут его можно, по-моему, это, перевернуть Повернуть на 90 градусов вот, сейчас повернем Вс, готово. Я вот. гений. Вот. Чувствуйте звук какой голный. Так. Звук сейчас добавим. Звук, звук, звук. Так мы добавим сюда звук. Вот, Super New. бац, И теперь это все будет звучать с красивым звуком нормальным. Качественным. Опа, называем. И получается вот так. Привет. О! Привет. Все, звук отличный, нажимаю и конвертация. Ну этот файл выйти. 50 минут будет. Ой, 50 метров будет весить. Ну это займет где-то э, минут 10 конвертации, может быть. Где-то так. В следующем.. Так, продолжаем. Наш документальный фильм, как я снимаю... Как это называется? Монтаж, аудио и видео. Вот, Конвертация завершена. Это заняло 3 минуты 10 секунд. Да? Все, процесс завершен. Вот, все это можно чик-чик и вот так чик. Так что это не годится. <как> вот, это весит вот 4,26. Ну, качество звука 256 килобит в секунду. Размеры 480 на 720. Размер 47 метров. Ну это сейчас снимаю для себя. Я же не снимаю для вас. Вот. Привет. Так, давайте сейчас посмотрим, что вот одной программе получилось сделать. Ну там, да, пробная версия горимая. Вот. боком что-то. Привет. Привет. И не полностью. И не полностью. Три минуты. Нафиг это. Этот не годится. Так, а это все на его место закидываем. Нормально, 4 минуты. Все как полагается. Это нафиг. Он немного весит и толку вот этой программы особо нету. Ну, именно пробная версия. Так, сейчас мы включим, как было. Исходный файл. Вот, исходный файл с телефона. А, вот, смотрите, исходный файл. Исходный файл был вот такой. Видите? Вот новый. Но я не знаю, куда. Такое вот. время. Вот. У вот. меня еще... Может до быть, ты выбежать. Так, видите, как... До Своих вот там... Ну ладно, все. Я уже дома Подписывайтесь на канал. Мне интересные идеи. Вот как. Видите, звук какой Это у меня залило. 3 минуты 16 секунд. Вместе с полутонной весной. Это у всех животных селехов. Like a Вот, видите, это качество исходника. А это качество уже конечного продукта. Всем привет. Я меня вот все Сегодня я не бегаю по утрам. Это... потому там не дождь. И я решил выспаться. У меня посетили ни Как можно открыть подъезде. не мог поднять шпиона. Качество звука я могу улучшить, а если исходное качество видео плохое, то понятное дело, что никак его особо не улучшишь. То есть, а если его улучшать, то это стоит столько денег, что клип снять или концерт, или видео в плохом качестве, это смысла нет. Лучше снимать на камеру. Камеру, которую я сейчас снимаю, видите, какое качество, отличное. Качество отличное, можно сказать. Все, все видно. А чтобы сделать монтаж со звуком, это целое дело, как вы понимаете. То есть, если, ну, то есть, я снимаю на качественную камеру. Это мое портфолио, можно сказать. Документальный фильм о том, как я. Снимаю и делаем монтаж, видео, аудио. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Заказывайте у меня услуги по видеосъемке. Видеосъемку сниму качественно. Кстати, я на бесплатке разместил объявление. Профессиональная видеосъемка называется. Ну, там написано профессиональная фото-видеосъемка. Ну, фотосъемка это я раньше занимался. Пр пробовал заниматься. Ну, понял, что лучше мне видеосъемкой заниматься. Потому что фотосъемкой мне заниматься... Фотосъемкой заниматься... <к iceberg> Нет, э, скажем, супер купер, -купер Благово. Персонального оборудования надо иметь. Так, все. Всем успехов желает Максим Вехов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вот, покупайте компакт-диск. Вот аудио-диск вышел на Московском лейбле. Психоделик-музыка. Вот. Я хожу в такой футболочке, вот диск. Все. Всем успехов желает Максим Вехов. Пока-пока. Кстати, сейчас же я буду монтировать этот фильм документальный и также буду э, вырезать аудиодорожку, улучшать ее и также буду монтировать потом с видео все файлы. Так что это процесс такой даже вот этот фильм я буду снимать так, чтобы он вам и слышно было все, ну видно, оно и так понятно видно, отлично. А вот э аудиодорожку надо на ней поработать, ну, вырезать я ничего не буду, там шумы, там всякие, ну, и мелду шумы в плане. Тут и так качество звука отличное, я дома нахожусь, а не в подъезде. Хотя, может быть, и вырежу, посмотрим, если будут шумы, треск, вырежу все. Все, всем успехов желает Максим Вехов. пока-пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, Заказывайте у меня видео услуги, снимаю свадьбы, мероприятия, то есть презентации могу снимать со скачественным звуком и клипы снимаю, концерты снимаю, да, так что все классно, пока-пока.